Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре проект такой как Cybercoin Построен у нас он на ERC20 В общем У нас уже имеется Uniswap, также еще есть несколько обменов, но тем не менее Uniswap сейчас у нас на данный момент самый популярный Есть социальные сети Ссылочки, которые оставлю в описании В общем Что у нас имеется по данному проекту, Cybercoin включает в себя блокчейн платформу даб в общем банально все просто для нас как для инвесторов то есть не знаю я лично рассматриваю этот проект как инвестор то есть можно просто купить монеты поставить либо их на стейкинг здесь есть такая функция они вам будут приумножаться это либо же просто-напросто купил продал на разнице курса играть также есть часто задаваемые такие вопросы, что такое Cybercoin, как он работает, что там 5% сжигается при, скажем так, делать, когда будете перевод, при сделке. 5% от этой суммы улетает. Также есть характеристики токена. Вы можете посмотреть, как у вас работает сам токен, сама платформа. Также открытый исходный код что немаловажно то есть можно заглянуть те кто шарят, разобраться как полностью настроен смарт-контракт как это все работает в общем также у них коллаборация с Uniswap, Dai, Ethereum, Metamask, CoinGecko ну и другие известные скажем так сервисы из команды у них тут я так понимаю это наверно поляки Патрик Садовский Маци Кубовский в общем, по разработчикам, по советникам все понятно у нас, по сайту точно так же, ссылочки будут здесь в описании, мы идем далее. Что я говорил о стейкинге, как вы видите, минимум 1000 монет надо для того, чтобы запустить стейкинг. Ну и конечно же потом можете вывести свои дивиденды, банально все просто, никаких заморочек здесь нет также сразу написан адрес смарт-контракта и сколько всего было заморожено, сколько всего сейчас миллионов монет и сколько опять же заморожено, то есть вы потом со истечением определенных сроков сами смотрите когда вам будет удобнее и выгоднее вывести данную монетку. Также у них получается игра как сказать с призовым фондом. Сайберкоин, казино у них получается, это как бы небольшая такая интеграция как лотерея скорее всего, это даже не казино, а просто как лотерея, призовой фонд растет, адрес контракта на лотерее тоже уже вписан, точно также можете отправить монеты и участвовать, когда вырастает общий призовой фонд в лотереи, он в зависимости от количества участников и то, кто сколько скинул туда получается монет. Потом получаем победителя. Идем далее. Здесь у нас как бы ничего особенно такого интересного как бы не вижу. Опять же ребята хотят попасть на биржу Biloxi. И они хотят нас собирать получается один биткоин. И как бы сделали ссылочку для донатов. То есть тот кто хочет может им немного помочь. На Uniswap у нас получается... Один эфир, это у нас выходит миллион тридцать пятьдесят четыре тысячи монет. Стандартный обмен, ничего сложного нет. И про с Uniswap, я думаю, уже все знакомы. Подключили MetaMask и погнали дальше. Попадаем мы на статистику. Можно посмотреть, как у нас прыгает плавая цена. Вверх, вниз и тому подобное. То есть, и опять же, какая стоимость самого токена. В общем, идем далее. Имеется Twitter, имеется Telegram, ссылочки все будут в описании. Поэтому, ребята, подписываемся на их Twitter, на их Телеграм, чтобы быть в курсе новостей. Пишите свои вопросы в комментариях по поводу данного проекта, что вы об данном проекте думаете. И, в принципе, как бы на этом все. Было бы интересно увидеть ваше мнение. Но на этом у меня пока все. Так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.